Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами я, Крафтон Геймс, и сегодня у меня для вас мини-гайд «Как же скачать любое видео с Ютуба без регистрации на сомнительных сайтах и совершенно бесплатно». Данное приложение, которое мы, кстати, сегодня будем пользоваться, ой, называется VideoDer. Оно проверено мной лично десятки раз. Оно выглядит вот так. Давайте уже зайдем в него. Я вам объясню принципы его работы. А принцип, собственно, довольно прост. Смотрите. Вот, например, заходим в видеодер. Ну, я вот зашел, оно у меня уже открыто было. Вот главная страница. Чтобы скачать что-то, нам нужно жать поисковую строку и вставить ссылку на... От видео как ее получить я вам сейчас покажу но перед этим конечно нужно повязать э, аккаунт откуда вы можете скачивать причем скачивать вы можете э, с ВК, Ютуба, фейсбука инстаграма откуда угодно хоть с одноклассников э, все равно так для того чтобы скачать на естественно понадобится youtube заходим на youtube э, так Канал, собственно, давайте коротенькое видео скачаем. Например, как я начинаю стримить на Твиче. Кстати, посмотрите его тоже, она очень важное. Я расскажу о нем э, в нем, как э, я начал стримить там э, и оставлю ссылку на свой Twitch канал. Вот. Поделиться нажали. И так как приложение у нас это установлено, вот тут э, обязательно должен появиться значок видеодер. Вы можете прямо отсюда скачать, либо же скопировать ссылку. А вот ссылка скопирована и перейти в видеодер. И там уже, как я сказал, вставляете эту ссылку в поисковую строку вот сюда и опля все. И ничего страшного нет. Просто, легко и просто. Вот тут есть параметры. Все, либо только в Гугле. Пишите все. Потому что в Гугле может и не найтись. Но если вы качаете какой-то файл через Google, то можете просто Google нажать и все. Так. Вот мое видео. Как видите, его можно перед просмотром. Как оформить. Так. Генерируем ссылки для загрузки. Так, и перед нами открывается окно. В нем нужно разобраться. Сейчас я вам покажу, что тут за что отвечает. Получается, можно скачать три вида звука с разным битрейтом. Можно скачать также разные расширения. Тут у меня... Тут у вас может возникнуть вопрос от чего зависит решение а может и не возникнуть но я вам все равно скажу максимальное решение зависит от того какое, это, какое максимальное решение установил автор то есть в данном видео вот я установил 720 720 pi и скачать выше чем 720 pi к сожалению нельзя в этом проблема этого положения, которое я нашел, То есть, если автор установил слишком маленькое качество, вы можете скачать только маленькое качество. К сожалению, это так. Дальше у нас что? Дальше три пункта. Имя файла, которое можно поменять, чтобы его там не потерять. Путь загрузки, который можно изменить. И самое главное, ускорить загрузку через потоки. То есть, видео разделяется на несколько потоков. И скачивается отдельно. Потом совмещается. Чем больше потоков, естественно, тем больше у вас затраты по интернету. Но если у вас безлимит, проблем с этим, естественно, не возникнет. Нажимаем «Начать загрузку». И загрузка завершена. Очень быстро он качает, кстати. Посмотреть весь процесс загрузки можно на... в поле «Загрузки». Либо... В панели этих уведомлений. Кстати, мне написали коммент. Мистер Сигн. Мистер Сигн, привет. Извини, я сейчас снимал видео, поэтому не ответил. Так что прости, но ты попал в видео. Поздравляйте. Вот. Вот появилось уведомление, что оно скачалось. И вот все, Мы можем его даже посмотреть. Давайте, чтобы не набрать, я зайду в ой Давайте, чтобы не наврать, я зайду в видео. там. И вот, первое видео. Так. Всем привет, дорогие друзья. С вами Games. И сегодня в этом видео мы Что-то не так. И давайте, чтобы не наврать, я зайду в положение видео, где я могу посмотреть любое видео. Ой-ой-ой, не то. Вот ой, и давайте, чтобы я не давал, нажимаем вот загрузка. Открыть файл. Тут, кстати, можно выбрать тоже, отправить кому-то ссылку. Показать расположение загрузки можно даже. И конвертировать формат аудио. То есть, если вы нечаянно скачали видео в формате, то вы можете превратить его в аудио. Также можно выбрать другое разрешение и заново просто перекачать файл. Открыть файл. Давайте видео. И вот, Привет, смотрите. Звук. Убавили. Как видите, это мой голос, это, то есть, я вас не обманываю, все нормально. Вирус вируса, пока я скачивал, слава богу, я не подхватил, так что я сомневаюсь, что вы подхватите. Ну, так что, как видите, оно работает. 100 баллов из 10. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Советуйте это видео своим друзьям, чтобы они тоже могли устанавливать любое видео из Ютуба. Также пишите в комменты э, тему для следующего гайда. Да, ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи. Всем пока-пока.